Всем добрый день. Для модернизации ноутбука Toshiba h 661 em при смене процессора с Core i5 на Core i7 понадобилась термопаста 4 грамма Arctic MX4. Давайте посмотрим, как ведет себя процессор после где-то два с половиной месяца установки, а именно при замене процессора i5 460m на i7 140m. То есть в настоящее время вот включены два монитора. То есть это стандартный HW монитор и AIDA. То есть, ну и вот мы видим, что у нас процессор находится под некоторой нагрузкой, показывает следующие температуры. Давайте проведем небольшой стресс-тест. Ну и посмотрим, как будут повышаться температуры. С учетом того, что сейчас видео пишется с экрана. То есть загрузка процессора идет двух ядер, четырех потоков, где-то от с. 30 до 50 процентов давайте включим на некоторое время трес тест для того чтобы посмотреть как ведут себя температуры непосредственно при загрузке процессора на 100 градусов причем не только будет процессор загружен но и графический процессор на котором тоже мы применили пасту arctic mx4 начинаем Я думаю достаточно то есть но ну, температура где-то вот в пределах до 90 градусов то есть при загрузке процессора на 100 процентов с максимальным возможным 105 градусов то есть это ну где-то пределах нормы при загрузке процессора на 100 процентов так единственно вентилятор э -э, крутится у нас достаточно мощно и бодро возможно слышно вам так э, сколько у нас потребляется вольт дальше мощность дальше какая у нас идет частота процессора Так, ну здесь идет суммарная информация. Так, ну и статистические данные. То есть показываются максимальные температуры процессора. Дальше с какой частотой вращается вентилятор. Ну и так далее. То есть мощность. И тому подобное. То есть мы можем наблюдать. И видеть То есть, ну температура уже вышли на какую-то конкретную полочку То есть дальше особо не поднимается так ну и на этом мы остановимся То есть термопаста mx4 прижилась достаточно хорошо на процессоре новом i7 640 m тем самым то есть можно сделать некоторый вывод что можно ее применять для замене процессоров ну либо текущей профилактики процессора то есть достаточно хорошо работает это у нас термопаста причем система охлаждения данного ноутбука справляется тоже с этим процессором на отлично то есть максимальные температуры здесь практически не достигаются.